всем привет мы сегодня едем на уроки хореографии и я с собой беру одного нашего клиента скажем так учить танцевать Ты уже снимаешь сразу, да? Мы едем. куда? Мими, Я бы летел с тобой, он не брал парашют. Убросился в столке на часах, не считая минуты. Ну ты, малышка, столько секса меня без попутку. Меня так манит, как кусаешь мои круглые грубы. Мы разливаем по бокалу за одну и Ты не пишешь, что с сексуаль сексом от Че? Че? Че? Твоя мать. Твоя мать. Ау, что, смотри. Аппарат. Да бежит, блядь, Ты паркурщик, блядь, машина едет, а он я так не перейду, блядь. Здорово. Здорово, блядь. будем еще учить, и все партизан танцевать. Танцевать? уже меняется. на концерт, ладно? А, <кручут> а yeah. yes. Классно. Мы уже снимаем. Mm -hmm. А, вы а, да. <coughs> <Да>. уже снимаете? <готовимся. свист> да. <свист> Мы уже готовимся. Мы уже переключаемся на видеоблогера. Ну, блять, oh. они пиздец, как у меня не mm. Ну, правильно, правильно. Та я назад залез. <кручут> Я сразу курточку взял с собой, потому что вчера было так Ну, чтобы ты был в теме Да нет, посмотри, Делай там больше, меньше, потому что У него были. Не, разверни Ебать, ты на прибульца похож А так на разносе копейки тут да? Так, а ну есть какая-то форма наехать. Сейчас пропустим все, Оп, смотри, посмотри, смотри, смотри, букет заезжает. Букет забыли. Срываем букет. Да забыли букет какой -то. О, вот эта песня вообще умакала. Кто, Кто там едет? Кто там едет? Кто там едет? Посмотри, а в кровой-то на головы это наше сковорит. Потешные, домой. Кто разбитый, кто разрушенный, головой. хочется. Это чей-то но я что я что я на я уже какой-то езжу да ребята все понимают? Can be my wife, but only for tonight. Oh.